Это просто нечто. Дети пробуют британскую еду. Полноценный завтрак. Все. Как много. Вау. Люблю бекон. Что если я скажу, что это принято называть традиционным британским завтраком? Вкусно. Все, что я люблю, на одной тарелке. Погоди, это завтрак. Все ли это был бы обед? Мне все нравится на этой тарелке. Вообще все. Угу. Ела когда-нибудь до этого черную пищу. Нет, я даже не знаю, что это. Но вкус это как стейк. Это называется черный пудинг. Черный пудинг. Как думаешь, из чего это? Из лошади? Нет, не из лошади. Это сделано из свиной крови. Я не знаю, что это. Открывай глазки. Боже. Я не знаю, что это. А, я не хочу на это смотреть. Это курица с яйцом внутри. Что думаешь? Мм, mm, мне нравится. Мне это нравится, но не особо. Папочке может быть понравилось. Да, это похоже на то, что ему бы понравилось. Здесь немного. <съем> <съем> У меня нет слов, чтобы описать. Это. Все, открывай глаза. Пахнет как панкейки. Ммм, это вкусно? Она его убивает. Ты свиная башка. Она назвала меня свиной башкой. Свиная башка, леди и джентльмены. Свиная башка. Я думаю, что это выглядит как... Выглядит как телевизор. Я не знаю, что это за штука. Что это? Тебе понравилось? Нет. Очень жду следующее, потому что ты ведь знаешь, там десерт. Ты тоже об этом прекрасно знаешь. Открывай глазки. Открывай глазки. О, ням. Ядро. Это лучшее, что я когда-либо видела. Что ж, тебе нравится? Ага. Лучшая штуковина. Я готова есть это каждый день. Вспомнила сразу свою тетю, потому что у нее имя Черри. Я хочу достать ягодки. Надо достать до самого низа. Получилось? Не хочешь немного поделиться с Джастином, Джиджи? -Джи? Нет. Нет. Лайк или дизлайк? Лайк. Два лайка. Когда вы последний раз, когда ты чувствовал себя так хорошо? Это впервые. Это так офигенно. Я влюбилась.